Привет, я Аля, я сделала сейчас операцию Смайл, называется. у меня было типа минус 5, минус 6, сейчас я вижу одним глазом 100, другим 120, я пришла в эту клинику, потому что тут делала моя сестра тоже себе операцию, я решила, что далеко ходить не надо, это не так безболезненно и не так приятно, как рассказывают, честно говоря, но вообще нормально, ты проходишь в, в этом в кабинете примерно минут 15. Самое неприятное — это капли, которые тебе капают за такую штуку, чтобы ты не моргал. Вот. А в остальном 25 секунд ответственной работы тебя, когда ты смотришь в одну точку, и все, И дальше в туманчике едешь домой немножечко. Вот. Сейчас я вижу отлично. ты хорошее, короче... Короче, все классно, и вообще, я думаю, что это лучшее вложение в себя, делать себе лазерную коррекцию. Вот.